Всем привет, меня зовут Макс Риск, это у нас игра Brawl Stars И у нас будет новый бравлер 32 ранг, вот у нас новый значок, кстати И Гео говорят Какой же Гео, Эпический, обычный или редкий, там, легендарный вообще топчики, говорят Сейчас я скажу кое-что вам Ну, это же, конечно, логично, да? Сейчас вам покажу, где он там? А, он на первом месте Ну, на третьем Гел, видите, разоцветный. Вот, фиолетовый, эпический, красный, мифический, легендарный даже есть. Обычно где-то тут. Ну что ж, давай попробуем тебя. Как там тебя зовут, кстати? А, Гел, точно. Я же про тебя в видеоролик записал, так что ссылочка на прошлый видеоролик будет в описании. Залетайте, ставьте там лайки. Чем больше лайков на каком-то канале, тем.. На каком-то канале буду продолжать. Так, пройди уровень выраборубки, выиграем Выиграй бой 3 с бойцем. Рико. Выиграй бой. Ага, ясно. Раборупка. Что нельзя? Ладненько, давайте тогда вот так вот. Гео пойдем с тобой. Смотрим, смотрим. Куда Гейл пойдет? Я, конечно, еще его не пробовал. Сейчас вместе попробуем и почувствуем чувство. Как же круто за Гейл играть. Я вообще не пробовал. Сейчас первый раз пробуем. Но я видел, как мне нападали. Ссылочка на прошлый видеоролик будет в описании. Также напишите в комментариях, у вас есть... Вау, гел? Вы это видели? А он большой. А, он с нилой камень. Бьется, покажи, покажи. Так, вроде бы если далеко, то 1000. Или близко тысяча. Так, что это такое? Крутяк, крутяк. Так, так захватили точку и но ну я экспериментировал так что мы точку может быть проиграем да не проиграем не нибудь мы не проиграем так уход уход поворот двойной удар ход поворот налево направо хопа нам как мон молодости Ай, ее как-то что-то пошло что что не так чувак не спим давай не спим вперед идем так, он тут справляется, вроде бы хопана, хопана, хопана. Вырубили, так ждем хопана, ворот, толчок ворот, удар, а сейчас попадет по нам. Хопана, хопана. Ты я вообще не знаю, что не лагает игра. Хопана, хопана. Ну я же тренировался с своими подписчиками на стриме. Конечно, могу повтор сделать стриманом. но. Вы что, набираете 5 лайков? Вы что, издеваетесь? 5 лайков? Да нет, я такого не буду, значит, снимать. Не, нет, стрим я не буду вести, когда будет столько лайков. Вот, напишите в чатике, кто хочет, чтобы я сделал стрим. Вот. Вот будет столько там. Больше, чем 5 хотя бы. Как минимум, то да, сделаем. Так, все соточка. И посмотрим, как же мы с вами тренировались. 0,000. А, вот почему. Я думаю, почему он такой тормозюк? А, вот понятно, они все новички. Так, это моя фишка. Мое слово тормозюк. Ну почему бы и нет? Я, конечно, могу новое слово придумать. Ну, это потом уже. Ну что ж, давайте не подвиньте меня, давайте пятюню. Так, что-то с ним не так. <laughs> Пошлите. Так, так. хопана, хопана, хопана, Двойной, тройной. хопана, двойной, двойной, двойной, двойной. немножко, немножко последний. Хоть последний, но мы не вырубили всех. Ну и ладно. Врать неплохо. Гейл бьется. Что он скажу Гейл неплохо, да, неплохо. Хорош. 1 на 1, может 2 на 2, на 3 на 3. Там вообще скоро гейла пофиксят. Ну как там, немножко там унизит хпшки, там обнова придет Больно. Ну на, толчок, последний удар. Хопано, хопано, хопано, стреляем. Ну и себя убили. Ну мы вообще-то. По старство где-то вижу. О, кстати, ссылочка в описании на новую игрушку она называется... Классер, гейль, не-не-не, это не та игра, ё-моё. Как она называется? Mm, зайка нет зуба да, зуба игра под названию зуба макс риск на канале риск Стар, там выходит э, игра популярная зуба ну-ка популярна плагиатид фортнайта и брау старса я конечно в шоке но она очень прикольная я уже скоро тысячу кубков соберу со всех бойцов ну со всего нашего комплекта а не с одного бойца не думайте так вот. Ну, вроде бы хорошая игра. Советую. Ссылочку в описании на игрушку. Где-то я записываю. А когда вы посмотрите до конца, этот ролик зайдете туда, вот ссылочка будет в описании. Ну, отлично. И после захода на эту ссылочку, там будет ссылка на игру. Вот так хотел сказать. Хотя подобрать какие-то крутые, клевые слова. О, о, давайте сундучок два мега ящика подождите большие ящики так давайте подписка ну и лайк ну лежим нет Ну давайте три блин я знаю что должно быть 4 почему три? друзья вы правда не подписаны ну, я знаю что 90 процентов без подписки это конечно очень обидно вот зачем так делать ну давайте давайте так, давайте, хоть напишите комментарии, открывай. Ну, хоть как-то, давайте, ну, поддержите. Ну, 4. Ну, блин. Не знаю, что за проклятие на меня. Какое-то, ну, ладно. Ну что ж, гео молодец, давайте попробуем квесты выполнить. Так, выиграем требуется с риком. Рикошет. Блин, уже дождь идет. А пока что мне ничего не мешает. Так, смотрим, куда же рикошет пойдет. Но ну, я, конечно, умею захватывать точки. Мастерски. Вам тоже рекомендуем научиться у меня. И вместе с вами мы затащим. но ссылочка в описании. Это да, я не знаю. Давайте питюнем. На канале, возможно, вы найдете данный видеоролик, где там как на Розием выиграть. И там будет все подробно указано. Захват точек. Просто. Как э, набрать кубки на розу 700. Вот и все. И все, больше ничего не надо. Да -да ⁇ -мо ⁇ достал ты меня. И там будет указано, как мы это делаем. И это эффективно, рекомендуем. Так-так-так, тихо. Я тут хотел познакомиться с кем-то, да? Тут не шанс. Так, подходи. О, отлично, охопано. Так, куда кидать? Где-то они должны быть здесь. Хоп, на делом. Как танки, да? Хопана. Ну, красавчик, извините, за шум. Ну, да. Что, понятно, мало процентов Я слушаю то звук. Хотя бы хоть не экран вам не показывает такие проценты. То было бы бескомфортно. Как-то. Ну, в общем, если будет больше лайков, то. Э но пока будем снимать окей ну что победам первая победа из трех блин там хоть стоточка придет к нам умножение жетонов так давайте посмотрим кое-что блин лагает какие как там и рогуль какой рогуль думаю так давайте сам выиграть джином ну давайте хоть джина тоже лагает каким зуба да вот он не вы не думаете что это зуба зубы зубы это игра зуба зоопарк э -э охотники на животных как-то так вот кто-то сделал э -э -э -э. блин блин блин блин хорошо он там деффицит бегом о крутя крутя хопана хопана хопано хопана. Так, давайте захватим хоть немножко. Да блин, что ты держишь? Оброняй меня. Блин, Шелли, ты нормальный вообще. Не защищает да, меня, ⁇ -мо ⁇ Мне классный был план сделать. Оно меня не прикрывала Так, забираем эту фишку, а то она слишком жесткая. Блин. На телефоне тяжело играет, да, тоже. Да, блин, ну блин, ну помогите, чуваки. Ч ⁇ я должен сам лично <смыл> Смотрите, они не хотят со мной играть. Все, они пошли на точку вторую, да? Прекрасно, прекрасно, что вам скажу. В общем, если вы их не убьете, то вы не молодцы. Да блин, достал. 8 бит, ты меня уже достал. Блин, тащите, чуваки. Ну, ладно, друзья, что вам скажу, это плохая идея была. Ну, блин, подождем, когда игра закончится. Уже все, конец, я уже вижу эти проценты, безумие. Так, подождем... Ну что вам еще сказать? Хоп, она можно сделать 88, 89. Вы что, даже одного точку не захватили? Да зачем им такие нужны напарники? 99, 100. Что, тоже еще раз умер? Там да, вообще умираете, умираете, умираете. Да с этой команды проблемы у нас. Может быть, давайте их прокачаем? Да нет такого у нас. Очень жаль. Блин, скоро там будет мега ящик. Вы это видели? У нас скоро будет 13 тысяч кубков Со всего профиля Со всех бравлеров Так, что ждем И накопим, конечно, и на задание И будет окей Так, так, так Хопана, хопана, врубаем, врубаем Тихо, тихо, тихо Ладно, прикрывайте меня Меня не хотят Блин, что за команда снова Кстати, вам куб коп... Должен показать, да, по-моему окей, okay, не против. Хопана, хопана, вырубаем. Отлично, так не подходи, больно же, больно же, получай тогда сзади удар. Нет, куда ты идешь, а? Куда ты идешь? Не, не, не, не, не, не, не, не. Так, я верю, что мы выиграем, что мы выиграем, я конечно верю. Так ждем сюда вот. И кстати, напишите, сколько вы года? с 2020 или уже с 2021 -го. ну или так дальше. Блин, ну конечно мы безумцы. Так делаем, так делаем, вырубаем, отлично, хоть одного вырубили. Ну второго плюс дополнительно. Вау, ульта купится отлично. Я люблю ультушку. Хоп, она делаем, потом хоп, хоп. А я я я я я понял, что это слишком из жестко. Да все, не убили. Я спас Бода, и сам умер, отлично, мужчин. Так, 93, что, вы что, не можете захватить? Ну блин, я знал, что вы сможете. Ну, такого я ожидать не мог от вас. Прикрывай, прикрывай меня, хопа, наделаю. Соточка, вот как нужно, да? Так, так, так, смотрим. О, кстати, скоро у нас будет 20 ранг. Это будет офигенно. О, смотрим, смотрим! 13 тысяч кубков всего профиля. Забрать мега ящик. Лайк, подпискам Давайте, давайте. 5. Это нормально? Или должно быть 6-7 там? Я не в курсе, просто. Наверное, да. Ну что ж, прошу легендаргу хоть одну. У меня мифический бравлер есть. Эпический бравлер. Разоцветный бравлер есть. Вау, это что, мигает? Нет, не мигает. Блин, нет, не везет, друзья. Вот просто что за баги Брау Старси. Да, не везучий аккаунт 2. Тот аккаунт и тот. И еще зуба не невезучий, не, он там только два бравлера, вот и все, это маловато а? это мало, помочь, помочь, напарнику парнику, ну двойкам, мы им поможем, так, где делаем, хоп, она, все-таки что лагает, блин, бравл стал лагучее, но зуба, зуба еще лагучее, так что извините, такие уж игры, так. Ну что ж, давай-ка, запускаем. Кто не хочет запускать. А, блин. Интернет, что ли, слабый, а? Вот подскажи мне, почему ты не тащишь? Давай, тащи, я в тебе верю. Давай, давай, пчелка, пчелка. Танцуй, пчела. Вот так нужно. Хорошо, вот, танцуем. Так, ждем. Хопано. сюда получу Получай тик, за все тик. Прячемся, прячемся. А, тупоко. Блин, розом, ээ... пчелкам. Молодец. Я вообще не знаю. У меня, конечно, она есть, но не так уж она не прокачена. Я с ней много не играю, извините. Иду на помощь, иду на помощь. Хобба на Так. Так. Прикрываем. Так, отлично. Уворот, поворот, уворот, поворот. Хобба Задний тыл. оба на 97, блин, прозрач, да? что блин пацаны чего тормозить давайте поддержим друг друга сможем победить, блин нет, победы почему так что за бах проклятый аккаунт не останется 7 12 тысяч девятьсот девяносто семь 13000 кто проклял меня а? вот кто проклял пойдем сюда или пойдем сюда Да давай проклятый идем сюда с тобой ты да идем проклятый безумная игра броу старс. Прячемся, все, я в будке. Уйдите, пошли вон. Хобана, на хоба нам. Хопа нам. Бул, давай, бам-бам всем, давай, бам. Блин, бул. Ты что, струйся? Немцы ж нападают. Давай, бул. Не бойся, бул, не такой Хопа нам. Вот бул. Немцы так нападут еще. А, тут у нас а, снайпер. А еще один снайпер. Давай, давай я прикрою. Так, так, так, так, так. Хопа на делом. Вот водох. Хопа Блин, блин, блин, блин, блин. Хопа на одним Блин, блин, блин. Слева справа мы сделали. А слева нет. Нет, мы не сделали. На помощь. Хопа на. Хопа на, Больно же. Уйди, уйди. Хопа она. Хопа она. Попали, отлично. Что я иду сюда, да? Давай, то пойду. Не, прикрою тебя. Прикрою. хопаном Прикрываю. Прикрываю. Хоп-на. это отличная команда, уже отличная. Так, смотрим, смотрим. 85. Смотрите, скоро соточка. Так, так, так, куда пошел? Слышь, ты, куда пошел? Ты что там, Макс, трусишь, да? Я таки знал. Боится, боится немцев. Давай, Макс, тащу. Хоть как-то свою храбрость показал, да? Это вот я думал, что он сбежал с войны. Ах ты такое так, Давайте. Еще одна, да? Блин, скоро будет 500, к ух ты. 20 ранг. Кстати, проверьте свой лайк еще раз, пожалуйста. Чем больше лайков, тем на этом канале будет больше видео. Ну, они с разные каналы ссылочка на все каналы наши будут в описании для удобства еще в вкладке каналы там тоже будут подробности то достал ты мне уже так делаем вот так вот блин попал отлично так так так ай бум какой бум давай давай пм тащи Блин, у меня нет тоже пм -ки. я тоже хочу пм -ку. она прикольная блин он зачем сдох а почему он сдох а? нормально почему ты сдох? Ну проснись пусть Вос... а пэм пэм почему ты И 8 бит почему я тоже конечно почему там так смотрим подход сюда идем прячемся он ничего не знает я знал узнал узнал узнал я не знаю как он узнал но он молодец конечно но я тебе больше не дам подставу хопана круговорот хопана лево-направо хована Тансун. так называется тактика у нас Танцевальная тактика. Так, вот он, дохвитесь. Нет? Блин, что за команда? что, готов а сразиться? Да, все уже проиграли. Блин, команда, кто вы таким вообще? Почему не тащить? Она лагает, прекрасно. Не, ну это вообще безумие. Подставляют М -м -м -м, невкусно. Не сладко. Кстати, напишите в комментариях. О, прям точь-точь тысяч -точь, 0 0 0 это ещё... четко напишите в комментариях на какой вы секунде посмотрели весь видеоролик э -э, только для этого для интереса кто так сделать у я с маленьком поставлю вам под комментарием, чтобы отблагодарить вас что ли за это поступок так, уйди уйди давай давай бокова я знаю, знаю, знаю, все знаю. Хопана, Блин, подстава, подстава. Ну, блин, ну тащи, пм Кольт. ну же тоже за команду идем, проснитесь. Так, так, ну, блин, он ну, понял, он слишком умный. Да, слишком уж умный. Хобано. Ага, такого не ожидал. Так, ждем. Хобано. Ай, больно же. Блин, не понимают. Вы знаете для чего нам нужны кубки? Что показать всем, что мы крутые. А, больно. Ещ лагает из-за этой игры. Так, ДФМ. Коль, держись там. Давай, давай, давай, вперд. Танки вперед, Хопа вырубили. Давай, пэм, вперед, Пэм, какой назад? Вперед, иди. Педали нажимай. Педали нажимаю. Пэм. Пэм. Ай-яй-яй-яй, ч я должен сам вечно? Ну, всё, сейчас получит меня. Получишь от меня. Получай а ну, она получай. Блин, блин, блин. 62. Блин, Коль, Пэм, пожалуйста, ну тащите. Ну что за приколы, а, такие у вас. Так, так, тихо. Тик, тик, тих, уйди, уйди, уйди, тик, тик. Хопана. Ай, я сейчас умру, да? Блин, 67. Пэм, держись. Это вторая мировая война. Давайте, не отступаем. Вперед, начальники. о о, -о, -о. Так, по ближний бой, бою, ближнему бою мы вообще офигенные. Так, ждем. Хопана. Ой, ой. Хован делом Пем, спасибо большое за помощь. тик уйди отсюда. Ты мне уже достал. Ти, куда стал меня? Вырубили. Ай, больно еще. Получай. Так, пем. Пем. Как ты могла? Блин, ну там немножко осталось. тащи же ты. М -м -м. Блин, еще сзади. Убивает меня. Давай, давай немножко. Блин, блин, блин. Пэм, давай, давай, давай. ⁇ -мо ⁇ 93. А, -а, -а. ПМ. Все, проигрыш Блин, ну что за ПМ-ка такая у нас? Ладно. Команда просто никакая. реально -то мощно. Это просто безумие. Ладно, всем пока.